всем время за макс риск вот значит смотрите -ка. шлак рандомно если вы полюбили оригинальные игры по баку за тактику забудьте в этой игре забудьте про тактику там все на рандоме ставить вас выиграть в этой игре это рандомный боку сота да это правда конечно и мы с вами уже четвертую серию запишем сегодня сами бои скучные, если в классике была огроменная арена, где можно собрать бонусы и G силы, а тут таких не, да? то тут нет их. так, у ну, что запускается игра? я, прям спущу, может быть одну серию. кстати, у нас камера нажимаем отмена Да, мы знаем все на проверено. отлично давай давай вернемся. 2021 21 апреля но обновление в 2020 году вступая в бой сражаясь а так различные исправления коррект а нет, коррект -акция ладно пойдем значит бой ну блин ну почему такой черный экран я так бы не хотел его во, -во эта компания загрузка вот тут как-то я не умею управлять. Эй, а где картинка? Эй, дождите. Я запицу, дайте нормальный обзор сделать. Разработчики, бля. <клодалечный> ну, в общем-то там есть там нет карты способности он просто кидаешь они превращаются как правильно кинешь но улад еще нужно правильно попасть В принципе можно всех победить Блин, на это не смешно Даже Раз-два. Это мой сам позорный день тоже. Не первый раз такой еще был. Угу мм м Надо-надо. Ауреал, Даймонд, Даркус. А даркус остался Хаус, потому что они, наверное, самые крутые. Вентус, Аквас, Пайрус, Даймонд. Один Даймонд, Пайрус, второй в смысле. <с> um> так, Вентус, третий. Тус 3. Айброулы четвертый Аквас 5. Таркус 6. И хаус Да неужели седьмой три Пока что 3 буквы. Напиши комментарий, сколько их уже. 4. 5. 6. Да, по 7. По-любому уже 7. Пишут готова. Вот, готова. Ой. Наконец-то столько блин не заходил. два да сразу играть Я бы докажу, что самый сильный Бакуган. Бравол. Бакуган Равол. Баку. Баку Бравол. А, Баку Бравол. Это мой главный. блин. 2000 G, столь же Мака Тауэра против Драгоноида. Акукант боешь. Победа за мной. 500 так у меня. Так, у него еще 100, 100, 100 и 200. Равная сила. Одинаковая Бакуганам. Только тут на угаты или попасть правильно. Бакуган в бой, Бакуган в поле. И просто ромастер Еще логает, конечно. Серия X2. Попадаешь же два раза, получается, тебе два раза больше чего там. О! Не, по по И последний бой. Давайте 100G+. Плюс. У тебя преимущество. Чайно. Trox. Makatavar, бой. Makatavar, наполин. 100G. И когда 3x то у нас будет больше джесел там еще 3 запасная штука вот она чё блин, мисс, мисс 50 победа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 50 левов ото а сколько-то будет. А если будут ну галаконы, то конечно будет. А пока нет. Пока... Вау, у не тракус первый. Ладно, у нас неправильный ход. Ну, ладно. Постараюсь как-то вырвать. давай тут. Бакуган ну, бакуга, на поле. Ой-ой, мне керндык слушайте, он попал Бакуганам. Что Джи Сио? Х. Меня он победил. Прикиньте. Показать ли GCO 300 g Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. Бакуган. В бой, драго. На поле. Уау. показатель сел силы, GC увеличены?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 О. Я думаю что у меня тоже такой будет. будет. 300 G. От... Э, от, от да, про отчет сначала, да? О, бонус. У нее 375. Он тоже? А, он сильный, кстати. В конце подался, но он 20 G сил больше. То есть уже соперник сильный. Вот, молодцы разработчики да, ах те, кто не умеет играть, хай смотрит ролики, чтобы узнать, как побеждать тракус гайд, показывают гайд, как побеждать. так ну давайте, десять же сил, нормально, тысяча же сил это просто мощно, так Поле, открыть Блин, <смех> я случайно. Халор, Халор, бой. Халор на поле. Мы столкнулись с ним. сто 100 же силы, больше иных нет. Ничья больше g силы и трокс ган в бой драгоноид на поле трокс на поле показатель же сила одинаково больше данных нет нормально нормальный соперник везет или не везет ничьем нормальный второй бой третий бой надо сто Трокс против маккадавра Макстал. Покуган бой. Трокс на поле. Макставр на поле. Бэм, давай. Ладно, в пуган не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше уровень закончится с тобой катку, да? Ну и отлично, в принципе. 245.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 О, плюс 200. Драгоноидом том. Как -то так вот. А что ж, дорогие друзья, всем за просмотр. С вами Макс Риск. И второй уровень. Всем удачи и пока.